Всем привет, с вами Александр покажу вам район восточный находится на востоке калининграда до центра минут 15 на машине если нет пробок но в принципе пробки не так часто с этой стороны в центр города на общественном транспорте наверное, минут, минут 25 ехать до центра если кто живет здесь Расскажите, пожалуйста, в комментариях, сколько вы добираетесь до центра города. Сейчас заеду во двор, покажу вам, какие здесь дворы. Получается, дома стоят по кругу. В центре детская площадка. не буду говорить ничего плохого, ничего хорошего может быть кому-то нравится жить вот так вот мне говорили, что здесь под низом находится подземная парковка что под всей этой территории подземная парковка, вот представляете какой огромный двор если кто здесь живет, скажите, пожалуйста, действительно ли так? И сколько стоит эта парковка? Я так понимаю, что она не бесплатна. Сегодня я на достаточно шумной машине, и микрофон у меня только в... который в камере. Петлички с собой нет, поэтому звук будет не очень комфортный звук будет не очень хороший и будет много шумов поэтому постараюсь говорить поменьше 738 квартир вот в этом доме большом мне кажется что это очень много Рядом находится магазин метро, несколько супермаркетов. Школа здесь неплохая, новая. Дачи Справа тоже Похожий двор Может быть даже такой же В принципе, это место неплохое, единственное, что погулять негде. Парков тут нет. Давайте вот еду в этот двор. Детская площадка. Этот двор поменьше, чем тот был, в который заезжал первый раз. 10 подъездов а сколько квартир я не вижу отсюда там что-то написано на табличке Сейчас поверну направо, если ехать прямо, да, вот там будет Московский проспект. разных магазинов, спар. Пойду отсюда на Московский проспект, чтобы показать, сколько идти до остановки. уже Московский проспект через 100 метров так что если кто-то хочет здесь покупать квартиру в принципе это можно делать по крайней мере особых пробок добираться до центра здесь нет но учтите что и погулять особо будет негде, парков здесь нет это окраина города рядышком окружная дорога Вот и остановка. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Александр.